Доброго времени суток! Сегодня наша постоянная рубрика «Среда в гармонии» или «Гармоничная среда», как кому больше нравится. Сегодня наш прямой эфир посвящается теме, конечно же, преддверии новогодних праздников, конечно же, Новый год в семье, потому что Новый год считается семейным праздником. И сегодня прямой эфир проведу с вами я, Татьяна Шапова, психолог, психотерапевт. Чего бы хотелось мне начать? Что да, все-таки Новый год это семейный праздник. На наших просторах он отмечается с большим размахом, начиная с 19 декабря и заканчивая 19 января. Разгуляться есть где. И, конечно же, ждут этот праздник, особенно, когда появляется в семье ребеночек, для него ставятся елки, наряжается квартира. Да? <свят> Потом идет садик, в школу, это утренники, это костюмчики, это подарочки под елку Это шоколадные конфетки в неограниченном количестве, поздравления и так далее Что для нас еще Новый год? Новый год это, конечно же, дарить подарки, это ходить в гости, это принимать гостей да? На улице это город украшен гирляндами это витрины магазинов, разнообразнейшие елки, эм, украшения. Да? то есть Сейчас особенно такой выбор, что просто, правда, душа наполняется и радуется. И, конечно же, очень много всевозможных театральных представлений, концертов, как на улицах, так и в театрах. И, конечно, мы хотим, чтобы наши детки посмотрели и Деда Мороза, и Святого Николая, и побыли в этом чудодейственном действии, которое называется Новый Год. Но время идет, и наше чада растет. И со временем э, становится ему уже утренники как-то отходят на второй план а что появляется в его 14 15 16 лет либо же когда позже начинает встречаться э, наш ребеночек с парнем или девушкой конечно появляется желание уже встретить новогоднюю ночь не с родителями, а с своей компанией, с друзьями, либо же вдвоем с парнем или девушкой. Что происходит зачастую? С нами, родителями, я тоже этот момент проживала да. Сейчас я проживаю момент еще утренников Потому что у меня есть маленький сын, которому 6 лет И есть дочка, которой 24 года Поделиться с вами, как я это проживала это, конечно, было удивительно, когда понимаешь, что ты почему-то отодвигаешься на второй план. Ты мама, которая все, все дает ребенку, старается дать, и ты уже становишься как бы не очень-то и нужна, а уже кто-то становится главнее. Друзья, парень, либо же девушка. Как проживается этот момент? Это здорово, классно, когда есть э, муж, э, когда есть друзья, когда самое важное еще в этом, это, наверное, все-таки доверие ребенку. Когда ты понимаешь, что он взрослеет, и ты отдаешь кусочками ответственность за его поведение, за его жизнь, ему. И когда есть вот это самое доверие, и когда э, видишь, что в нем уже есть взрослость тогда правда легче отпустить не привязывать его к себе но к сожалению я зачастую сталкиваюсь ну наверное в 80 процентах если не больше с чем когда мамы начинают манипулировать или шантажировать детьми посмотри сколько я всего приготовила посмотри я старалась для тебя а ты куда-то уходишь да и вообще куда ты идешь что там будет как там будет кто там будет Да, ее тревога волнение мне понятно ну и конечно же страх о том куда дитю идет как избежать этого прежде всего это вообще-то знать его друзей не запрещать им приходить иногда домой да пусть они разгромят полквартиры по просто попив чаек. Но тем не менее, вы будете с ними в контакте, вы посмотрите его окружение, вы увидите. А если нет этого контакта с сыном, если он не хочет знакомить с друзьями, ну, здесь правда печально. И тем более не хочет знакомить с девушкой или с парнем своим. Почему? Ну, по разным причинам. Возможно, потому что вы говорите, что она не такая, или у тебя не те друзья, и он устает объяснять, что это его выбор, и они ему интересны. И по каким-то моментам, правда, ему интереснее с ними, <coughs> чем с вами. Как это принять? Это сложно принять, но необходимо. Необходимо взрослеть вместе со своим чадом. Здесь еще есть одна под обклеком. Кроме того, что его знакомство узнать поближе. Но еще у родителей есть одна штука. Когда вся жизнь их была посвящена своему ребенку, то тогда получается, что когда ребенок уходит, возникает страх одиночества. Как его, особенно в новогоднюю ночь, да, это семейный праздник, ну, считается. Как его пережить? Здесь зачастую родители что делают? Они опускаются до манипуляции, до шантажа, то, чего делать не надо. Потому что таким образом еще больше отодвигается э, ваше доверие, ваше, вот этот хрупкий контакт между э, ребенком и вами. Грустные моменты, когда все же нет контакта, но справиться зачастую мы родители, мы взрослые понимаем, что что-то с нами не так и понимаем, что ребенок он всегда будет для нас ребенок. И оставаться важными людьми, родительскими людьми, не рассказывающими, не гиперконтролирующими, не гиперопекающими, а родителями поддерживающими это сложно. И этому, правда, надо учиться. У кого-то получается, у кого-то не получается. Кто-то понял, что работает общение через болезнь, да? То есть привязываем ребенка через свою болезнь. О, сработало, отлично. Но, опять-таки, это не искренне, это не настоящее. От этого устают оба, и родитель, и дитё. И вот эти моменты, когда все же... Важна искренность в отношениях, когда важно доверительное отношение, когда знаешь, что ты можешь сказать маме, папе что-то важное, сокровенное, и в ответ не получишь осуждение в виде «я же тебе говорила, что девочка, которую ты выбрал, не такая, не хорошая» а поддержать в том, что, ну, люди бывают разными, да, и, ну, да, так с тобой произошло, но э, надо дальше жить, да, я рядом с тобой, я помогу тебе, ну, какими-то своими словами, своими методами, потому что... Когда человеку плохо и его не поддерживают самые близкие, по сути, для него фигуры – это мама и папа, тогда очень, правда, тяжело. И я сейчас сталкиваюсь в терапии уже далеко не с подростками, а, скорее всего, с юношами, девушками 20-24 года, которые, по сути, глубоко одиноки даже при наличии родителей, мамы и папы, но чувствуют себя все равно одинокими. И на Новый год они к ним едут не потому, что хотят побыть в традиции семьи, а для галочки, чтобы отстала мама, отстал папа, чтобы да, отметиться, что я поздравила их с Новым годом. И здесь, правда, нет вот этой близости, да, которая все-таки со... сохраняется между ребенком и родителями. Что важно в такие моменты? Помните о том, что вы всегда были, есть и будете все равно родителями. Как бы вы ни хотели опуститься до уровня друга, подружки, этого никогда не будет, потому что вы все равно минимум на 20 лет будете старше своего ребенка. И поэтому жизненный опыт у вас все равно на 20 лет больше. И здесь важно, правда, наладить такие отношения, чтобы он мог опираться на ваш жизненный опыт, он мог опираться на вас. Сейчас что происходит в нашем обществе? Происходит наоборот, перевертыши эдакие, когда становятся дети опорой для родителей. И это немножко в семейной системе, ну, не немножко абсолютно неправильно. Все-таки должно быть наоборот, потому что старшее поколение, оно навсегда останется старшим. Новый год – это тот праздник, когда, правда, возможно э, побыть вместе. И здесь важно побыть вместе с искренним желанием побыть вместе. И если ваш ребенок хочет все-таки новогоднюю ночь провести отдельно, но при этом у вас теплые, дружеские и искренние отношения, не переживайте подстрахуйте себя адресом где он номером телефоном с кем он и так далее но отпустите поверьте мне если вы будете доверять ему то через какое-то время он правда захочет искренне новогоднюю ночь провести с вами приведя в дом свою вторую половинку и это будет вот то самое искреннее семейное новогоднее празднование но и если все же у вас не получается, то есть вы понимаете, что вы хотите других отношений со своими детьми, но по каким-то моментам вы не понимаете, как это сделать, у вас не получается, но вы готовы к трансформации, я предлагаю вашему вниманию курс, который хочу запустить в январе, авторский курс, который называется «Созависимость. Способ выжить» либо же «Свобода. Способ жизни». Он, будет, он рассчитан на небольшое количество людей. Почему? Потому что там будут прорабатываться довольно-таки глубинные моменты каждого человека, понимание себя. Понимание, каких отношений я хочу, какой я хочу стать, как я могу без кого-то, опираясь на себя, увидеть тот мир, который именно мой, который интересен только мне Следите за анонсом в фейсбуке, там я буду делать небольшую рекламку с точной датой запуска курса я еще не могла не коснуться той темы о страхе родителей, те которые пережили зависимость своих детей от психоактивных веществ и не только детей возможно друзей знакомых мужа жены которые лечились от алкоголизма что праздники это до да, опасный период срыва поэтому не оставайтесь со своей проблемой один на один. Справляйтесь со страхом, идите в терапию, обращайтесь к специалистам. И курс, о котором я говорила, который будет в январе запущен, он также для того, чтобы понять свою внутреннюю тревогу, свое напряжение и свой страх, с чем он связан, с кем он связан, кому истинно он относится, к вам или к близкому человеку человеку, который может сорваться. Не оставайтесь одним. Приходите. А сейчас я вам хочу пожелать, отмечайте Новый год семьей в той степени, в которой вам приятно. Не э, заставляйте это делать э, насильно через э, силу. Может быть, лучше искренне позвонить маме папе поздравить по телефону, чем делать. Э, Улыбку на лице, а внутри скрывать злость и раздражение. Придет время, когда правда вы захотите сделать это искренне. Хороших вам веселых новогодних праздников. Обращайте внимание на улицу. Помните, что у вас есть друзья. Помните, что сейчас есть очень много театральных представлений. И не будьте в этот период одинокими.